Всем здравствуйте, дамы и господа, с вами я, Чип, и сегодня мы продолжаем играть в scp операция Это вторая часть, сегодня с нами малой. Всем привет! Адольф. А, ой, извиня, извиняюсь, произошли технические неполадки, я забыл, что у Адольфа сломался микрофон. Ин. Uh, Добрый, можно сказать, уже вечер, Да, и господа. И Валдис. Good day, кумрац. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного аппетита, кто сейчас хочет. Ну, а мы погнали. И ставьте обязательно колокольчик. Подожди, технически не по... А, все. Я вас хотел... Я вас Скажи что-нибудь. Адайф умер от депрессии а возьмите кто-то врача возьмите это кто-то врача я, мед... я взял врача сейчас я, а, ладно, я жакет, жакет тогда я все остальные бьем полностью металлическая куртка а урон давай если кто там хочет, может взять чего в кошелку. Я взял. Я фуд взял. Фуд джакет взял. Ага. А, точно. Абьон нажать. Забыл, да? Порт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 <помес> а <я> просто... это... <помес> Джакет, хорошо... Так, медик идет самым последним. Получается. О, я Феникс 39. Я то зайфа новой. Адаф то Феникс 34, я медик, я медик повторяю. А, ну он как раз, феникс, а феникс. я я я Ребят, для так... начала у альфа-1, то есть багряная десница, будет построение, а потом мы ну, да, все будем начинать. Да. Да, да, получается, да, два. А, мы, ша, мы, мы багряная? А, мы багряная десница, это ж. Э, альфа анай А, я понял. И, да. Спасение это. Да. О5, да? Угу. И я О5-4. Кстати, О54 это Велиссов, вот, ты понимал. Да, кстати. О5-4 спасает сам себя. логично и все. Вот так. к высадке. CDs. Так, Ребят, я прицел не поставил, я идиот. Так, построение, организуйте построение, кто идет вперед. Вот тут организуйте мне построение, вот тут возле этого суком. Я в принципе знаю, я должен знать. Да, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Нет, туда, тут куда заход. ПНВ как-то включается? ПНВ как-то включается? Сюда, сюда, сюда, кто это вот сюда? Смотрите. Чтобы не занимать особо долго времени, сейчас а, медик сюда встает ко мне. Ко мне медик. Медик, выйди из Я тоже медик. В смысле, два медика? А? Я медик. В смысле, в вы два. медика. Так, смотрите, значит, феникс 39 идет за мной. Айфа то. Айфа Адольф, короче, идет со мной. Вы остальные двое сети мертвого хаусита. И приносите нам кьюч. Как включить П Как включить ПНВ? На, на на начинаем, а, начинаем, мы начинаем. А у меня, у меня не включается Пнв. Ну Н. На на N английскую. А ты где? А ты где? N -английскую? А вот да, английская Н. Вот, э -э так я сзади, я сзади Ваудис, Ваудис, Ваудис. Да-да-да, А я вас и... понял. Так, а, а получается, да-да-да, мы, с... мы сюда, мы сюда. Нет, мы сзади, сзади, сзади, сзади. А... Ваудис, сзади. Валдис назад, Ваудис назад. Ваудис нас У вас там компания, а мы с. Да-да-да-да-да-да-да-да. Можно спросить, у меня оружие как-то странно наклонено, но как будто я не в прицел смотрю. А, это нормально. Ну, типа, логически подумай. Как, бы ты, клавиш... как бы ты в реальной жизни э, с включенным. Пнв бы прицелился в прицел оружия. А, точно, у меня же нету, да. Мы э, не сказать, мелкий, мелкий, поворачивай. Нет, не в ту сторону, не в ту сторону за мной, давайте. Нет, так. вы идете туда, Баудис, э, ты идешь с той компанией. Блин, я тут, то есть, извините. А, все, я не подбираю. Мы ждем вас. Мы ждем вас. А, прием мы нашли мертвого повстанца. Так, окей. А, кстати, отсылка на эту монстров... Скажите, мультик... Как пораться монстров? Вот. типа, там в таких... А, да, там энергия в таких хранилась. А, да, там Капитан, мы нашли карту. Я Агог взял, у меня вообще снайперский прицельчик. Покажи. А, О, у огок. тебя у нас одинаковый прицел. А, погоди, у uh -huh. меня не вспечивается прицел, ни у него кого из вас? А ты его не, не установил, ты же говоришь, что ты не установил прицел. А, ну, Открываю. Отходи, отходи, давай, давай, давай. Ходим. Да, давайте произошло А спойер к третьей части там будут зомби у круто стрельба стрельба стрельба я ранен я ранен я лекаться лекаться лекаться а я медик как я лечить могу как я лечить а ты можешь поднимать из мертвых заходим заходим заходим подойдите поверм сколько бы так у меня нормально открывается я уху, я еще не скрываю. Три открываю! Заходите, заходите, заходите. Медик сзади, медик не испугал. У меня, у меня контакт с Хаусом. Отработал! Так, кончились, патроны. Да блин, кто меня толкает? А мы этот еще один. Отработал! Проходим, проходим! Так, я помню, кто-то тут О, затупил клетки. и застрял. Просто. Три открываю. Раз, два. Да. И. Заходите, не толпите, заходите, заходите, заходите. заходите О, в... В я... Раз, два, Стой, три. стой, да я. Нет, я хочу сделать. <плодисмент> э -э -э так что они делают с канистрами? <плодисмент> я думаю, что они могут случайно уронить один из них. И. Что это было? Похоже, что кто-то взломывает. Успокойся. Они, вероятно, урони канистру. Бам-бам. Постанцев биты комнату по не безопасности. ботики, да? Так, тихо, тихо, не снимаем. Так, во-первых, план. Так, ну, кто хотите можете. Все постанцев на налиту. Наши три открываем еще раз, два, три. Чак активируем, продвигаемся. По одному, по одному заходим. Постал с хаосом. Отработал. Отработал. заходим, заходим, аккуратно заходим. Не быстро, быстро не идем. Перезарядка. Работаем как настоящие багажник на деснице или же альфа-1. А что, три открываю? Раз. Два. два три. три. Чисто ходим. Так, то-то. -то следующую, следующую дверь стоим, следующую дверь. А, отсюда. А возьмите кто-нибудь на себя этого. А, берем, ну, короче, тоже на себя этого. Смысл, а че он за мной идет? А че он сразу за мной идет? Возьмите его, возьмите его, возьмите. возьми Тихо, тихо, тихо, тихо. Убитые, меня... они убиты, они убиты, они убиты. Подойдите, походите, стой стойчи, стой стойчи, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой Я сейчас останавливаю, возьмите, возьмите кто-нибудь, возьмите кто-нибудь. А как получать? На F, если не можете взять, то получается он может Нет. идти только за мной. Да он автоматически только он за. Хаус, хаос, хаус, хаус! Ты куда ха пршь? Да он за мной идет Они жирные сильно, они вообще ожарели. Короче, меня идите ранили, идите меня, меня ранили, меня ранили, меня ранили. Медик ранил. Сзади, сзади, сзади, сзади, сзади. Даже... Катя, идите вперед, я со о5 буду использовать. Я хилку использую, я хилку использую. Я ранен. Полностью они могут быть везде. Uh, они с этой, стороны, с этой стороны, идут, с этой стороны нужна подмога, нужна подмога. Uh -huh. Медик, если что, тут идт. Я, если чё, числа О5 вы будете всё устранять. Уничтожен. заряд? Вон у него башка Я тебе потом в личку расскажу, когда будешь видеть. Вот он, вот он, еще один, еще один. И в меня... а, а, Один понял. отработал, одного! Я ранен, я ранен, я ранен. Устранил Одного так, отработал, стопаем. отработал. Находим, ага. находим. Их тут уже нет. Стоять, там. стоять. Идите назад. Ну, ну, все то, все можно взять. ну вас понял, кто вас понял. Можно взять Дайте взять. Да, давайте патроны сейчас возьмем. Да, да, да. Бейте патроны, бейте патроны. Ну, будет жесть. Мы будем выходить на улицу и Да, да, да. Нас будут подзадать. Всем, всем, кто ранен, подхилиться. Да, да, да, да. да все, кто. Да. Ранен, Uh, uh, um, yeah, всем, uh, кто за подписчиков, yeah, найдите, пожалуйста, середине комнаты такая, ну uh, коридор, Промежуткий коридор. Идите вперед, я с -э, в самом uh, заду буду идти. все, все здесь. Пойдемте. Малой, не прийдь вперед, ты Кто второй медик, малой, ты? Нет. Я аккуратно идем, не бежим, не бежим. Аккуратно. На счет три открываю. Раз, два, три. Даже не добежали. Останяйте устранить. Двух убил, двух убил. Да кто меня толкает? Отработали. Все, чисто. Чисто. А нет, еще один, еще один. А убил, убил, убил. Угу. Все. Аккуратно, заходим, аккуратно. Заходим, не бежим. Угу. Я к стенке. Впереди, впереди, заходим. Давайте я второй. А, уже третий. Ч требует? Раз, два, три. И подождите, я сейчас. Да, Готовьтесь, сейчас тут будут зомби. Открываю! А, бля, она открывается! А, все, открывается. Заходите, заходите, вперед, идите вперед, и... идите, вперед, идите. Да, Раз... не, эти мосты. А, зомби, узнать. зомби! Контакт зомби Разделяемся убивать зомби. скажу в комнату подмога подмога срочно подмога там труп мешает О, опять опять задели, опять задели опять задели Слушайте, ребята, у нас впервые опять потерял так мало ХП технически сколько он ХП потерял я вижу он лифт, так да. мало хп хотел. А так и делаем. Ч ⁇ лифт? Раз. Два. Три. Но? Заходим, всем, заходим всем, и... все в лифт, заходим все евреи. Сейчас заходят лифт и оружие на этот. На изготовку. На да, выход. А, -а, -а. опять забыли. блин. нормально, не пишу а, вот, подожди. подожди. Так, Но... уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим. Блин, а у нас все. опять под пулями, опять под пулями прям. Уходим. Пушечное мясо, забейте. Блин, опять надо его остановить, пусть тут. Убил, убил, убил. Уходим, уходит. Перебегай, перебегаю, перебегаю, перебегаю. Перебегаю. Пап, я тоже у вертолета, бегаю. у вертолета меня ранили, меня ранили. А? огонь, положу, положу, Походу последний уничтожен. Четыре Начинаю класть на сверху! ногая, ногая, на горе, Отходим, отходим, отходим! Отходим, малой! кто ты? Ребят, ногая, ногая, на Заходим, заходим. Прайки, прайки, ну, О, меня ранили, ранили, меня ранили! Да? Экран серый. Готов! Адольф ранен! Адольф ранен, захилься! Я тоже ранен, сколько у меня патронов? Я. <сас> я я слегка ранен, я. Я тоже я иду, читание. Убили! Давайте, давайте, проходим, проходим! Чисто, за палаткой чисто! Контейнер! Чисто, все. Нет, кто-то ну, из... Это палатка чистая. Это палатка чистая. Готово. Я а, вызываю, да. вызываю вертолет. что заберите нашу цель. Отличная работа, эта миссия успешная. Угу. Спасибо. Пилот Аси заберет вас, вас понял. Я вызвал операцию, короче, это вертолет. Угу. Угу. Все, миссия да. выполнена. Миссия да. выполнена. Да, да, миссия выполнена. И на а, да. Подождите. И все. Всем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, и ждите третьей части, третья часть. Всем. Всем пока. Всем пока.